У дядюшки Томпсона два крыла, Но дядюшка Томпсон не птица. И ежели мы встретим его в пути, Должно быть, придется напиться. В руках у его огнедышей змей, а рядом пасутся коровы. Ежели мы не умрем прямо вот сейчас, то выпьем и будем здоровы.